Гаишник останавливает машину. Водитель выходит. Гаишник, «Так вы превысили скорость, там знак 50». Мужик, «Так я ехал 50». Жена высовывается из машины, говорит, «А на спидометре 70». Мужик, «Так разозлился». Гаишник продолжает осмотр, говорит, «А, так у вас задний фонарь лопнутый». Мужик, «А я и не знал». Жена, «А я тебе две недели назад говорила об этом». Мужик, «Еще сильнее рассердился». Он снова, «Так вы и не пристегнуты!» Мужик, «Ха, «Да только сейчас отстегнулся!» Жена, «Да ты всегда не пристегиваешься!» Мужик не выдерживал. «Заткнись, дура!» Гайщик, «И сейчас он с вами так разговаривает!» Она, «Да что вы!» Только когда пьян!